Всем привет, с вами Элвер, и сегодня я решил поэкспериментировать с самым сильным оружием в Валоранте, а именно со снайперской винтовкой Оператор. И как вы думаете, результаты оказались крайне неоднозначные, так что погнали разбираться с этим. И для начала я решил узнать, сколько максимум персонажей может убить одна пуля. Для этого я выбрал самые простые условия, заспавлил ботов без брони и решил стрелять по головам. Из семи ботов погибло только шесть, а последний вовсе не получил урона. Вас это не поражает? Я решил взять это за основу и предположил, что максимальное число убийств это 6. А дальше пуля пропадает или теряет свою энергию. Хрен я знаю. В общем, следующим шагом стала такая же проверка, но уже с броней. После прошлого эксперимента я ожидал, что пуля убьет меньше 6 персонажей, поэтому заспавнил 7 ботов с полной броней. И как же я офигел, когда из 7 персонажей погибло только 6. Причем выжил не последний, и тут я подумал, что это произошло потому, что он стоял криво. Однако так как погибло 6 персонажей, то у меня появилась одна идея. То что в этой игре броня вовсе не тормозит пулю. Итак, для ответа на этот вопрос я решил провести третий эксперимент. Я заспавнил трех ботов с броней и произвел выстрел в тело. После результата я просто хотел забить на этот эксперимент. Это противоречило всем моим предыдущим суждениям. Черт возьми, в итоге мы выяснили то, что броня все же тормозит пулю. Мы решили не останавливаться и увеличили количество испытуемых. До пяти с броней. В результате мы убедились то, что броня... Тормозит пулю. Но нас так легко не остановить. Мы продолжили проверять и заспавнили 6 ботов без брони. Произвели выстрел в тело и поняли, то что игра прикалывается над нами. Уже уставшие и обессиленные, мы заспавнили 10 ботов без брони. И снова произвели выстрел в тело. Теперь стало ясно, что пуля тоже замедляется при простреле через тело. Найдя вторую производную от гиперболизированного косинусоида, я пришел к выводу, что тело гасит пулю на 11%. Мы подытожили все результаты в таблице, которую вы видите на своем экране. Если у вас остались какие-то вопросы, то переходите в наш дискорд канал. А теперь ты! Да, ты! Если ты хочешь увидеть продолжение этого ролика, то ставь лайк, и мы добьем этот эксперимент. А теперь, всем спасибо за просмотр. Пока.